Доброе утро, Павел. Здравствуйте. Вы... Такая необычная профессия у вас, коуч. Это что такое? Вот некоторые говорят коучер, но я понимаю о том, что это не совсем, наверное, верно. Поясните, пожалуйста, что это за профессия? Ну, во-первых, вы абсолютно правы в том, что коуч – это профессия. Профессия, образовавшаяся уже больше двух десятков лет назад. То есть это конец даже 20 века, это не профессия 21 века. И годами образования профессии правильно было бы считать середину-конец 90-х, тогда, когда начали уже формироваться международные глобальные организации по управлению стандартами в этой профессии. То есть, если мы, например, возьмем медицину, то неудивительно, что в каждой стране мира есть большое количество организаций, которые регулируют работу медиков. По той простой причине, что от работы медиков зависит, зависит от жизни людей. А от работы коучей жизни людей тоже зависит. Потому что коучи профессиональной работы могут принести огромную пользу. И именно по этой причине, поскольку в конце 90-х стало понятно, что это профессию, которую можно стандартизировать, привести к единым квалификационным критериям, поэтому в 90-х годах начали организовываться международные стандарты, и по этим стандартам, ну вот я в данном случае работаю уже 8 лет, мне посчастливилось в 2008 году начать обучаться коучингу и вот это, собственно, является моей профессией основной на всем Ну, в любом случае, это получается так, что это принос Запада. Не было у нас таких раньше коучей. Были какие-то консультанты по экономике, были в конце концов психологи, которые тоже работали и с руководящим составом, и отбирали кадры, или помогали выявлять какие-то, может быть, изъяны в тех самых кандидатах или претендентах на что-то. Чем сейчас занимается коуч, представитель вашей профессии? Знаете, то, что вы сказали про консультантов э, и про психологов, я бы хотел особо заметить, что коуч – да, это один из видов прикладной психологии. То есть коуч, по сути, да, это психолог. Вопрос заключается только в том, что э, психолог – в обычном, нормальном, естественном восприятии это очень широкое понятие вообще всех возможных техник и методик, с которыми можно работать. Когда мы говорим о коучинге, это очень четкая, понятная технология, и а, существует а, международная организация International Coaching Federation, которая... Настолько четко и внятно сформулировала критерии профессии, что ну, мы очень гордимся тем, что многие наши клиенты, они прямо читают стандарты, по которым мы должны работать. Для того, чтобы понимать, что действительно и почему мы делаем, и как это, что с нами делают, чтобы вот, а что вы с такого с нами делаете. Пожалуйста, зайдите, почитайте, разберитесь, почему это именно так. Вы знаете, я не поленился, и вот э, благодаря нашим коллегам я тоже заглянул, и вот что я хочу Прочесть или познакомить наших зрителей, которые еще не знают, что это такое. Общая характеристика профессии – это консультант, руководитель по созданию структуры персонала, кадровой политики и стратегии кризисного менеджмента. Проводят психологические тренинги для руководителей и персонала компании. Ну и далее перечисляются должностные обязанности. Любой желающий может заглянуть в интернет и посмотреть на все на это. И все-таки здесь больше психология какая-то. И больше вот отбор структуры персонала. И что значит кризисные ситуации? Это когда уже предприятие, фирма там или организация падает, и вдруг тянут руки и говорят, придите, пожалуйста, дорогие коучеры или коучи, пожалуйста, придите, помогите нам. Было ли на вашей памяти вот какие-то такие яркие события, удалось ли вам как-то поднять, и благодаря чему, как это все происходит? Вы знаете, мне легко на этот вопрос отвечать, потому что моя главная многолетняя практика коучинга связана как раз с подъемом предприятия. В 2009 году одно очень крупное предприятие, мы договорились с вами, что мы не называем название, не произносим, крупное предприятие, 36 тысяч сотрудников, российская компания, федеральная, они расстались не по своей воле со своим руководителем и владельцем, очень харизматичная личность, и оказались в ситуации, когда компания принадлежит уже новому владельцу, и новый владелец назначает президента компании, и президент достаточно быстро ну, приходит к пониманию того, что ему в ближайшие годы, именно годы, что очень важно, предстоит заменить весь менеджмент компании, за исключением тех, кому удастся перестроиться, встроиться, как-то умудриться начать работать в новой культуре управления, Но в новой это, корпоративной я культуре. Я прошу прощения. Это решает сам этот новый руководитель? Он сам так решил? Либо э, его советник это сказал? А, он решил это сам. И это очень опытный руководитель, по моим наблюдениям, имея в виду российских топ-менеджеров. Я думаю, что это как раз один из наиболее... Один из наиболее талантливых российских кризисных менеджеров. Хорошо, бог с ним. Слава богу, что он работает, да. и все хорошо. А э, вот что сделал тогда коуч? А, коучем оказался я. Он через полгода нанял меня для того, чтобы эта работа по постепенной ротации, и это очень нужная, экономически выгодная работа, чтобы она произошла аккуратно, бережно и по отношению к людям, потому что нам... В прямом смысле слова, выгодно, чтобы люди уходили в хорошем отношении к компании. И чтобы это было выгодно для компании. Это уходящие. А приходящие, как вы на них смотрите? Где вы их ищете? Как нам, нашим телезрителям, кто-то вот сейчас сидит у телеэкранов, но не складывается, но не получается найти нужную работу за ту желаемую заработную плату. Или она не интересна, или она скучна, или я просто уже ленив. Дайте, пожалуйста, какой-нибудь совет нам конкретно. А, совет здесь очень простой. Мы перед, несколько лет назад уже перестали стесняться давать простой совет. Возьмите коуч-сессию позвоните в одну из легальных организаций, которые предоставляют коучинговые услуги, а где легальные организации, посмотреть в любой международной федерации в каждой стране мира. Есть две, три, четыре школы, которые имеют право легально обучать коучингу, позвонить туда и спросить, кто у вас есть доступные коучи. Самое интересное, что первую коуч-сессию иногда предоставляют за какие-то совершенно такие очень символические деньги, если человек говорит, ну я просто хочу разобраться, что это, я пока еще не знаю. Ну так есть еще одна служба такая в Латвии, там где как раз без можно пойти и проверить себя, в какую отрасль, в какое направление ты пойдешь лучше. Поймите правильно, разговор не об этом. Разговор не о том, к чему вы подойдете. А вы, как вы, сейчас, а вы сейчас говорите о том, как стать успешным? Да. Я говорю даже скорее о том, как стать самореализованным. Мне в данном случае это слово больше подойдет, потому что успех – это такая концепция какая-то, ну, она немножечко социальная, в том смысле, что если человек не зарабатывает действительно много денег, если он не путешествует часто по миру, наверное, недостаточно успешно. И для каждого человека все-таки успех – это что-то свое. Но тогда, когда человек живет в ладу со своими перспективами, то есть какие-то перспективы он выбирает для себя и берется за реализацию, какие-то просто не выбирает. Да, вот это вот то, к чему приглашает коучинг и на что предлагает начать, ради чего начать работать. А если человек хочет одного, делает второе, на самом деле сожалеет о третьем, вот какое-то наличие неясности некоторого, простите, не очень литературное слово, квардака, когда ну вот как это все у меня есть, чего я хочу, к чему я стремлюсь. Ну, вот это вот коучинг. Коучинг о простых вещах. Человек, даже простой пример, человек хочет похудеть, Человек хочет, наконец, начать заниматься английским языком. Человек хочет на работе приходить сначала планировать дела, а потом уже браться за дела. Банальные вещи. Он приходит к коучу и говорит, слушай, простые вещи хочу, наконец, начать делать. И на первый, на второй, максимум на третьей коуч-сессии выясняется, что этому человеку важно сейчас, в настоящий момент, актуально, работать со значимыми вещами, связанные с тем, куда вообще он хочет развиваться. Я пока все-таки понимаю о том, что ваша задача, то есть ваша область или ваши методы работы, они э, сродни психотерапевтом. Сто процентов да и сто процентов нет одновременно. Почему? Как только мы, как коучи, в общении, в разговоре с клиентом находим признаки того, что здесь сейчас присутствует и звучит психотерапевтическая история, мы, согласно нашему этическому кодексу, который каждый из нас подписал и придерживается, придерживается потому, что у нас вообще-то есть сертификаты, и любой сертификат можно потерять, если работать не по стандартам. Мы предлагаем клиенту обратиться к психотерапевту, и у каждого из нас есть даже телефоны двух-трех психотерапевтов, которым мы нам доверя... а мы доверяем. А это не оскорбляет вашего клиента? Mm. Вы Если знаете, вы вдруг говорите, что вы психически не совсем... Нет, не психически, давайте откровенно. Психиатр, психиатр и психотерапевт совсем разные специалисты. Разные вещи, да. Конечно. Просто когда речь идет о некой, неком событии в прошлом... Которое под, тормозит и под, не дает возможности. ...под тяжестью, которого я нахожусь, тогда моя задача идти к психотерапевту, и это долгосрочная, плавная, очень мягкая профессиональная работа психотерапевта. Когда нет каких-то таких... Камней на веревочке, ну так, метафорические, нет, которые нет. не дают мне идти дальше, и я еще из-за этого страдаю. А есть задача. Я понимаю, что я мог бы в этом году построить дом для младших детей на нашем участке, место есть, и я понимаю, что если я буду к этому относиться так же, как в предыдущие годы, не будет никакого дома. Я иду к коучу и говорю, слушай, давай поработаем с этим две-три сессии и я делаю одно из двух. Вы будете смеяться, не обязательно будет дом. Возможно, я поговорю с коучем и решу в этом году я не строю дом. Но я тогда не чувствую себя виноватым. У меня нет какой-то истории, что я еще год жертва своего лени. Ну в общем. Господин Ромашин, а приходилось ли вам работать с политиками? Да. Вас нанимают. По созданию партии, по созданию персонала, который там будет работать, по подготовке депутатов к выборам. Я ответил «да» про Без политиков. Имен. Без да. имен. Я ответил «да» про политиков. С партиями не работал никогда. Пока. С отдельными политиками работал. Мне посчастливилось в определенный момент работать с одним из кандидатов на позицию премьер-министра Латвии. И я вам скажу, что эта работа с политиком не как с политиком. Я не политолог, и, соответственно, моя задача, она связана так же, как задача любого коуча. Один из семи элементов, на что работает коуч, это на использование тех ресурсов, которые, очевидно, есть. То, что их много, и то, что они есть, это еще не значит, что человеками пользуются. Политик особенности в ситуации, которые вы назвали, он находится ну, в стрессе, открыто, скажем. А еще он находится под неким обстрелом разных экспертных точек зрения, Понятно. как надо и как не надо. Задача коуча – поддержать клиента в том, чтобы его способность создавать ясное, ясный взгляд на свою ситуацию, чтобы эта способность была по возможности выше. И, может быть, возник вопрос... У наших телезрителей, ну, по крайней мере, профессия настолько новая, где можно обучиться этой профессии и как долг этот период? Поскольку я являюсь создателем одной из двух... Без рекламы только, да, пожалуйста. Совершенно, совершенно верно. Поэтому я не буду точно... Я хотел сказать, что я бы не хотел называть название. Все очень просто. Международная федерация коучинга. Организация, которая распространяет свою деятельность практически на весь Сколько мир. Сколько нужно обучаться? О, вот это уже другое. Вот, Год, вопрос. два, три? Нет. Смотрите, обучение коучингу, это обычно от 4-5 месяцев получается. В общем. Да, 5 месяцев. Это некие базовые знания. Но не каждый может быть Коучем. То есть существует тоже какой-то отбор, предварительное какое-то собеседование. Да, вы подходите, вы не подходите. Так же, как вы честно, занимаетесь отбором. кадров? Честно сказать, не совсем так. Существует скорее противоположная ситуация. За время моей, моего участия в обучении коучей было буквально несколько исключительных случаев, когда нам поначалу казалось, что, наверное, ну, как-то, наверное, этому человеку может быть, ну, например, один из критериев рановато. Но ни одного еще не было случая, чтобы мы кого-то просили не быть в этом обучении. Коуч – это и коучинг, как, и как метод, и как философия – это настолько естественным образом совпадает с глубинными ценностями, которые есть у любого человека, что нет противопоказаний. Очень хорошо, замечательно. Отсюда вытекает мой завершающий вопрос сегодня. Каким, ну вот одно хотя бы качество назовите, самое главное, которое должно быть у коуча? Это качество, это умение молчать, потому что задача коуча в том, чтобы исследование своих возможностей производил сам клиент, разговаривал сам клиент. Задача коуча создать атмосферу и замолчать, чтобы клиент нашел, открыл, удивился, спланировал, принял решение и, самое главное, сделал первый шаг ну, к тому, куда ему теперь предстоит Я бы тоже идти. сейчас хотел очень замолчать для того, чтобы, может быть, но не могу этого сделать, к сожалению. У меня профессия другая. Да. Павел Ромашин, коуч, был гостем утренний, утреннего эфира Первого Балтийского канала. Мы, я благодарю вас за участие Спасибо. в этом интересном разговоре, на мой взгляд. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь до 9 часов, когда в эфире вновь будут новости.